Уважаемые жители Беларуси! Опять хочу обратиться к вам, не начинать братоубийственную войну с Украиной. Понимаю, что кремлевская пропаганда и диктатура Лукашенко связала вас по рукам и ногам, но у вас есть возможность убедить своих близких, которые служат в армии, не совершить смертельную ошибку и не помогать России уничтожать мир». Украина вам не враг, и нападать, как врал для пропаганды Лукашенко, не собиралась и не собирается. У нас тогда для своей защиты оружия не было, не говоря уже о нападении. Россияне нам не братья так же, как и вам. Они бьют в спину без малейшего угрызения совести, даже друг друга. И они не выпустят вашу армию с поля боя и отступить не дадут, их подлые методы уже всем известны, особенно украинцам. Путин до сих пор не меняет свои кровавые сценарии и готов совершать теракты на вашей территории, лишь бы втянуть вас в войну. Только помните, герой — защитник тот, кто защищает свою землю, свою семью. Захватчики, оккупанты и убийцы не будут героями никогда. Не думаю, что белорусский солдат хочет себе такой славы, которая останется в истории на многие поколения. Слава Украине! живая Беларусь! Чтобы как можно больше жителей Беларуси увидели это видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. Мирного неба всем нам!